сейчас посмотрели, считается, что это древний дух. На самом деле, это необычный монстр или существо, которое было заснято недалеко от Кавказских гор. Удивительно того, что этот необычный монстр завис прямо над этими горами. Оказывается, он издавал необычные звуки, которые вы слышали. Что за существо и почему люди считают, что это монстр, это может даже не быть существо, а может быть даже НЛО. По многим причинам эти необычные корабли, или как их называют, похожи на корабли, они вылазят сейчас из земли. А именно в горах они сложены, как-то лежали. Сейчас они стали появляться на этой, можно сказать, необычной земле. Удивительно того, что множество очевидцев видели этот необычный момент, как этот монстр или как НЛО просыпалось в этих горах. Но никто не может объяснить того, что это реально страшно вы можете дорогие друзья ошибаться на том что мы сейчас видим можете я ошибаюсь на том что мы сейчас знаем но знаете одно что это появилось неделю назад на кавказских горах что интересно вы знаете сами и кто в этом виноват